Давайте начнем с того, что Windows 10 не подойдет, если приватность крайне важна для вас. Но если у вас есть забота о приватности общего характера, то Windows можно обработать так, что она не будет отправлять данные вовне. Но вы обнаружите, что это непрерывный поединок, поскольку выходят новые обновления, новый функционал, которым будет требоваться обращение из операционной системы в мир. Windows 10 — это операционная система, основанная на использовании облачных вычислений. С применением облачного функционала типа синхронизации и совместного использования виртуального помощника, она спроектирована так, что для обеспечения работы этих компонентов происходит коммуницирование с внешним интернетом. Чтобы пользоваться подобными облачными компонентами, вам необходимо использовать аккаунт в Microsoft. Это один из тех самых интернет-аккаунтов. Это не локальный аккаунт облачные компоненты типа Cortana. И все это полностью противоречит целям приватности. Собственно говоря, Windows 10 в действительности не операционная система в ее привычном понимании. Это операционная система со множеством базирующихся в облаках дополнительных компонентах. Давайте посмотрим, как Windows 10 может влиять на вашу приватность, чтобы вы могли выбрать для себя пользоваться этой операционной системой или нет. Потому что в использовании Windows 10 есть преимущества. В ней множество великолепных особенностей. Но вам нужно быть осведомленными о том, что из-за этого в определенной степени пострадала приватность. По правде говоря, из-за этого многие аспекты конфиденциальности принесены в жертву. В Windows 10 синхронизация данных стоит в настройках по умолчанию. Ваши приватные данные и настройки программного обеспечения будут синхронизироваться с Microsoft по умолчанию. Это включает веб-сайт Сайты, которые вы посещаете, историю вашего браузера, настройки программ, имена и пароли точек доступа Wi-Fi и так далее. Хотя это можно отключить. Windows 10 присваивает каждой копии операционной системы уникальный рекламный ID. Это используется для кастомизации рекламы, которая отправляется вам сторонними компаниями типа рекламных сетей и рекламодателей. Вы можете отказаться от этого, и я покажу как «Есть сбор данных для картана. Если вы откроете Cortana FAQ, то сможете найти больше информации от самих Microsoft насчет того, что делает картана. Здесь наверху, какая информация собирается и где она хранится во время моего использования картана? Это находится по данному адресу. Картана, если вы не в курсе, это что-то типа Siri на iPhone. Это новая для Windows 10 разновидность голосового помощника. Оно или она собирает все данные, которые вы используете. Когда я говорю «все данные», я имею в виду «все данные». Я говорю об истории браузера, нажатиях клавиш прослушки вашего микрофона, истории поисковых запросов, данные календаря, местоположение и перемещение, ваши контакты и отношения с контактами из Windows, информация о платежах типа деталей кредитной и дебетовой карты, данные из имейлов, e текстовых сообщений, история ваших звонков, фильмы, которые вы смотрели, музыка, которую вы слушаете, все, что вы покупаете, и список можно продолжать. Для того, чтобы обеспечить хороший сервис, Картана необходимо изучить вас это кажется чрезмерным и определенно вы должны быть предупреждены об этом чтобы вы могли сделать осознанный выбор хотите ли вы или нет пользоваться сервисом картана картана должна иметь достаточную значимость для вас прежде чем вы отдадите такое количество персональной информации в адрес microsoft и тем не менее это новый мир в котором мы живем и это новый мир, к которому мы движемся. Слово «приватность» будет иметь совсем иное значение для следующего поколения, поскольку вещи типа Картана, вероятно, становятся незаменимыми для следующего поколения. Пара других вещей, которые, возможно, захотите прочитать, если собираетесь использовать Windows 10, и вас волнует приватность. Первое — это заявление о конфиденциальности Microsoft, и вы можете найти его по ссылке. Второе, это соглашение об использовании служб Microsoft, которое вы можете найти по ссылке. Когда вы скачиваете Windows 10, то подписывайте оба этих соглашения о том, что вы разрешаете Microsoft собирать вашу информацию и делиться ею с третьими сторонами. Эти документы, которые я вам показываю, прописывают, в каких целях используются ваши данные и как они намереваются следить за вами. Они очень открыты в этом вопросе и честны, что хорошо. Потому что, как мне кажется, они извлекли уроки из прошлого. Так что теперь они очень честны и прямолинейны по данному вопросу. Но что вам приходится делать? Так это выбирать между средствами, потенциально крутыми средствами, и вашими персональными данными. Позвольте я приведу пример, какого рода данные вы соглашаетесь отдавать на сбор и передачу третьим сторонам, если вы прочитаете данные документы. Речь идет о вашем имени, адресе электронной почты, почтовом адресе, номере телефона, пароля информации связанной с паролями например о подсказках по паролям информации по доступу к аккаунтам командах на которые вы можете быть подписаны биржевой информации которой вы интересуетесь ваших любимых местах и городах Вашем возрасте, поле, предпочитаемом языке, платежных данных, например, номера кредитных карт и защитные коды, связанные с вашим платежным средством. Речь идет о средствах, которые вы используете, о товарах, которые вы заказываете, веб-сайтах, которые вы посещаете, поисковых запросах, которые вы совершаете, контактах и ваших с ними отношениях, информация о местоположении посредством GPS или идентификации по находящимся рядом вышкам сотовой связи и точкам доступа. Доступа Wi-Fi и содержимое ваших документов, ваши фотографии, ваша музыка, ваши видео, которые вы загружаете на сервисы типа On-Drive. Сюда также входят содержание вашего обращения, отправленного или полученного через сервисы Microsoft, такое как строка темы сообщения, текст-сообщения электронной почты, текст или другое содержимое мгновенного сообщения, аудио или видеозапись мультимедийного сообщения звукозапись и расшифровка из полученного вами голосового сообщения или надиктованного вами текста. Инструмент, который мне больше всего нравится, называется Disable Windows 10 Tracking. Все они имеют похожие названия, это немного сбивает с толку. Этот инструмент A10SE1 UCGO. И здесь вы можете увидеть адрес, по которому можно скачать эту программу. Вы можете получить версию на питон, а если проскролить ниже, то найдете исполняемую версию, и вам нужно лишь скачать ее. Она имеет открытый исходный код, написано на питоне. У вас есть возможность откатиться назад после произведенных изменений, если есть желание вернуться от текущих настроек к исходным. В программе есть разъяснения для каждой из настроек, которые вы можете осуществить. После внесения изменений в систему появляется лог, что хорошо. И теперь, перед тем, как вы будете использовать этот инструмент, я рекомендую вам сделать бэкап. Сделайте резервную копию всех вещей, которые важны для вас. И если можете, создайте точку восстановления системы. Сейчас я проведу вас по всем операциям, чтобы вы смогли понять, что необходимо включать или отключать. Даже если вы не будете использовать этот инструмент, он даст вам лучшее понимание того, что именно включается или выключается в контексте прекращения слежки. Итак, у меня здесь исполняемая версия файла. Ее необходимо запустить под администратором, поскольку ей нужно выполнить изменения, требующие доступа администратора системы. Например, изменение файла hosts. Здесь у нас интерфейс программы. Первое, о чем стоит знать, это режимы «Приватность» и «Восстановление». В режиме «Приватность» программа произведет все изменения приватности. А режим восстановления нужен, когда вы хотите вернуться обратно к исходным настройкам. Очевидно, нас интересует режим «Приватность» для начала, чтобы совершить изменения. Итак, во-первых, «Службы». Это дает вам возможность отключить или удалить две службы. Это Diagnostics Tracking Service и WAP Push Message Routing Service. В целях предотвращения слежки обе эти службы вам не нужны. Так что их выключение достаточно безопасно. Удаление позволит избавиться от них полностью. Нам достаточно простого отключения. Далее идет очистка лога Diagnostics Tracking. Это очищает лог и отключает права этому логу, который расположен в папке Program Data, Microsoft Diagnostics, ETL Logs, Autologger. И если вы наведете сюда курсор, то увидите разъяснение, примерное описание того, о чем идет речь. Далее телеметрия. Обратите внимание, если вы кликнете на телеметрию, это автоматически выделит следующий пункт – блокирование отслеживающих доменов. Потому что именно этот способ отключает вашу телеметрию и добавляет IP-адреса в файл hosts. Телеметрия – это параметры конфиденциальность, частота формирования отзывов. Вот она. Эти вещи отключаются. А вот файл hosts. Обычно он расположен в папке Windows, System32, Drivers, ETC. Если кликнуть правой кнопкой мышки по нему, открыть с помощью блокнот, то вы увидите содержимое файла hosts. Далее идет пункт блокирования еще большего количества отслеживающих доменов. Выбираю эту опцию, и если зайти в меню параметры, мы увидим. Домены для блокирования. Рядом дополнительные домены для блокирования. Итак, опция блокирования отслеживающих доменов блокирует верхний список доменов. Вторая опция по блокированию доменов блокирует нижний список доменов. Вы можете добавлять или удалять любые домены, которые пожелаете. Вы можете поискать в интернете, какие еще дополнительные домены вам стоит заблокировать. Простой поиск по запросу «Windows 10 IP-адреса для блокировки», и вы найдете форумы и другие источники, где можно узнать, какие еще дополнительные домены можно добавить в эти списки. Но обратите внимание, это может нарушить работу определенного функционала, который вам необходим. Все эти вещи необходимо тестировать. Далее, блокирование отслеживающих IP-адресов. Чем эта опция отличается? Она блокирует при помощи Firewall Windows. И вы увидите, что если выбрать эту опцию, то будут создаваться правила для Firewall. Эти правила вы заметите, поскольку они будут называться Tracking IPX, где вместо X будут указываться цифры IP-адреса. Следующая опция выключает защитника Windows 10 и сбор данных контролем Wi-Fi. Защитник — это антивирус для Windows. Данная опция отключает отправку сообщений из него. Его отключение вызывает проблему безопасности. Контроль Wi-Fi — это способ отправки паролей от сети Wi-Fi, к которым вы подсоединены и которым у вас есть доступ, другим людям, которых вы знаете. Это потенциальная проблема приватности, но вы можете это настроить. Остановка защитника меняет автоматическую отправку образов и способ оптимизации доставки обновлений, а контроль Wi-Fi меняет обмен учетными данными и настройки открытости. Далее идет OneDrive. Простое удаление OneDrive. И далее идет список приложений, хотите вы или нет их удалить. И если вы не используете эти приложения, то вам стоит удалить их. Итак, этот набор мы имеем в режиме «Приватность». Все, что нам теперь нужно сделать, так это нажать «Пуск». Что я сделаю? Я сниму выбор со всех этих приложений, потому что процесс займет больше времени. А я хочу продемонстрировать его для вас. Так что нажимаем «Пуск». И здесь мы можем увидеть результаты. Мы получаем этот небольшой лог. Программа создает лог. Мы можем ознакомиться. Некоторые сообщения об ошибках, которые мы можем проверить и устранить. Мы получили отказ в доступе к защитнику Windows. Это нормально. И мы можем проверить некоторые изменения, которые совершила программа. Вот файл хост. Никаких изменений с ним не произошло, потому что нам надо его обновить. Открываем его при помощи блокнота. И видим там все изменения. Файл хостс, все эти домены, перенаправляются на 0.0.0.0. И если мы посмотрим на фаервол. правила для исходящего подключения, то мы увидим IP-адреса, которые блокируются. Удаленный адрес, любой протокол, любой порт, все они заблокированы. Это те адреса, которые жестко запрограммированы в DLL-библиотеке внутри операционной системы. И вот эти адреса. Теперь, конечно, вы можете вернуться обратно при желании, и если мы нажмем правой кнопкой мышки «Запуск от имени администратора», нажимаем «Да». И указываем, какие вещи мы хотим вернуть в изначальное состояние. Мы не будем восстанавливать OneDrive, поскольку это займет время. Восстановление, пуск. И мы получаем наш отчет. Вы можете проверить файл «Хост». Видим, что все эти адреса более не перенаправляются. Обновляем фаервол. Видим, что все те правила для Брандмаура были удалены. Итак, отличный небольшой инструмент. Перевод мы собираемся рассмотреть настройки конфиденциальности Windows 10. И если вы уже установили Windows 10, отлично. Просто пройдитесь по этим настройкам. Если вы еще не установили ее, то будьте в курсе, что когда вы собираетесь устанавливать эту систему, есть два варианта у вас будет выбор между экспресс-установкой и выборочной установкой. Если вы хотите иметь возможность задать настройки безопасности и приватности во время установки системы, то вам нужна выборочная установка. Если вам нужны настройки по умолчанию, то выбирайте экспресс-установку, и когда система будет установлена, вы сможете задать настройки безопасности и приватности самостоятельно. Вам следует знать, что даже с определенными настройками, а это было доказано, что Windows 10 по-прежнему отправляет некоторую информацию в Microsoft. Первое, что необходимо решить, это тип аккаунта, который вы собираетесь использовать. Windows 10 больше не использует локальные аккаунты по умолчанию. Она использует аккаунты Microsoft. Интернет-аккаунты. То есть, интернет-аккаунты. Те, что синхронизируются через интернет посредством. Средством облачных технологий. Очевидно, что если приватность вызывает озабоченность, то вам не стоит использовать подобные аккаунты. Вместо этого вам нужны локальные аккаунты. Все хорошо, вы можете настроить их, и Windows 10 будет работать. Только вы не сможете использовать какие бы то ни было средства, нуждающиеся в функционале для работы с облаками и синхронизацией. Давайте сначала рассмотрим Картана. Если вы наберете Картана и настройки поиска, то откроются следующие настройки. Это основная кнопка по включению и выключению Картана. В данный момент она выключена. Именно это вам стоит сделать у себя. Здесь соглашение по ее включению. Когда она запущена, у вас будет возможность кликнуть на эту иконку «Настройки». И здесь вы сможете включить или выключить Картана. И вы также сможете увидеть, что есть у Microsoft сказать по поводу политики конфиденциальности. Вот, пожалуйста. Microsoft не хотят, чтобы вы отключали Картана. Раньше ее можно было отключить Windows 10. Однако, Microsoft убрали тот простой переключатель вы по-прежнему можете отключить картана посредством вмешательства в реестр или параметры групповых политик. Это превращает ее в инструмент «Поиск Windows» для поиска локальных приложений и файлов. Перевод озвучка для клуба Давайте посмотрим на параметры конфиденциальности. Чтобы это сделать, нам нужно спуститься сюда. Параметры. Конфиденциальность. И вот мы здесь. Слева видим целый набор различных настроек для различных видов параметров конфиденциальности. Первыми идут общие. Наверху позволить приложениям использовать мой идентификатор получателя рекламы для возможностей между приложениями. Отключение этого параметра сбросит ваш идентификатор. Windows 10 присваивает каждой копии операционной системы уникальный идентификатор получателя рекламы. Это используется для персонализации рекламы, которая показывается вам третьими сторонами, типа рекламных сетей и рекламодателей. Нам это не нужно. Проблема приватности. Следующее включить фильтр Smart Screen для проверки веб-содержимого URL, которые могут использовать приложение из магазина Windows. Вот что делает данная настройка. Фильтр Smart Screen помогает вам выявлять ранее обнаруженные вредоносные сайты и сайты, созданные в целях фишинга, и принимать обоснованные решения о скачивании файлов. Фильтр Smart Screen защищает тремя следующими способами: при работе в интернете фильтр анализирует веб-страницы, выявляя подозрительные. Фильтр Smart Проверяет, содержатся ли посещаемые сайты в динамическом списке фишинговых сайтов и сайтов с вредоносными программами. Фильтр Smart Screen проверяет скачиваемые из интернета файлы по списку известных сайтов с вредоносными и небезопасными программами. Собственно говоря, это хорошее средство безопасности. Это то, что вам следует оставить включенным для обеспечения безопасности. Но если у вас есть вопросы касаемо соблюдения конфиденциальности, возможно, вам стоит отключить это опция потому что она будет записывать в журнал все ваши посещения веб-сайтов далее отправлять microsoft мои сведения о написании чтобы помочь в усовершенствовании функции печатного и рукописного ввода в будущем речь идет о записи ваших нажатий клавиш и того что вы печатаете это спроектировано для автоисправления автозаполнения текста чтобы система лучше с этим справлялась но опять же это отправка всех вводимых данных так что это проблема сохранения конфиденциальности. И если вас заботит приватность, вам следует отключить эту функцию. Позволить веб-сайтам предоставлять местную информацию за счет доступа к моему списку языков. Это отправляет данные вовне. Так что вам стоит это отключить. Далее. Управление получением рекламы от Microsoft и другими сведениями о персонализации. Это приведет вас на внешнюю страницу. Там мы получим пару опций. Персонализированная реклама в этом браузере. Нет, спасибо. Персонализированная реклама везде, где используется моя учетная запись Microsoft. Опять же, проблема приватности. Нет, спасибо. Персонализированная реклама Windows. Включает в себя Windows, Windows Phone, Xbox и другие устройства. Вкладка «Местоположение». Если служба определения местоположения включена, Windows приложения и службы смогут использовать данные о вашем местоположении и журнал сведений о расположении. Это геолокация посредством GPS и локация по Wi-Fi. Здесь есть глобальный переключатель. Можно выключить данную функцию, что прекрасно. Далее вы можете включить или отключить ее для каждого отдельно взятого приложения. И я бы порекомендовал отключить их для сохранения приватности. Если у вас есть потребность в том, чтобы какой-то из этих пунктов был запущен, то вы будете отправлять конфиденциальные данные в адрес этих определенных сервисов. Далее, камера. Здесь спрашивается напрямую, каким приложением мы хотим разрешить использовать камеру. И Если мы хотим быть особенно осторожными, то мы можем отключить камеру до тех пор, пока она нам не понадобится либо отключить ее для всех приложений, с исключением какого-то одного, которое нам нужно. Далее, микрофон. Опять же, есть глобальный переключатель. Включить, отключить. Можем выбрать, какие приложения могут использовать микрофон. Возможно, вам стоит отключить до тех пор, Пока в этом не появится необходимость. Если вас немного заботит то, что микрофон может быть запущен, то это определенно будет связано с картана. Далее речь. Рукописный ввод и ввод с клавиатуры. Windows и Картана могут распознать ваш голос и почерк, чтобы предоставлять вам более качественные предложения и рекомендации. Мы собираем такие сведения, как контакты, недавние события в календаре, отличительные черты голоса и почерка, а также журнал набора текста, проблема приватности. Остановить знакомство. Отключено. Далее нам нужно открыть Bing и начать управлять личными сведениями для всех своих устройств. Здесь, если у вас есть аккаунт Microsoft, вы можете залогиниться и деактивировать все вещи, которые вы считаете проблемой для вашей конфиденциальности. Далее сведения учетной записи. Разрешить приложением получать доступ к моему имени, аватару и другим данным учетной записи. Вам стоит отключить это в целях приватности. Далее, контакты. С кем вы хотите делиться вашей контактной информацией? С какими приложениями? Опять же, на ваше усмотрение. Потенциальная проблема приватности. Далее, календарь. Разрешить приложением доступ к моему календарю. Нет, спасибо. Далее обмен сообщениями. Разрешить приложением читать или отправлять сообщения. Это может использоваться для, например, случаев, когда приложение хочет вас аутентифицировать. И оно отправляет смс-сообщение на вашу машину. Это больше подходит для мобильных устройств. Но оно может отправить это смс и на вашу машину с целью аутентификации, как приложение для обмена сообщениями. Ставим «Нет». Далее «Радио». Некоторые приложения используют радиомодули, такие как Bluetooth в вашем устройстве, для отправки и получения данных. В некоторых случаях для выполнения своей волшебной работы, приложением необходимо включать или выключать эти радиомодули. Иногда у вас могут появляться приложения, которым требуется включение или отключение Wi-Fi. Но если вы их отключаете, то, возможно, вы делаете это не просто так. Вам, возможно, захочется отключить эту функцию. Далее другие устройства. Разрешить приложение автоматически совместно использовать и синхронизировать сведения с беспроводными устройствами, которые не должны явно связываться с компьютером, планшетом или телефоном. Нам не нужна синхронизация данных. Проблема приватности. Далее, в русском варианте, это частота формирования отзывов. Windows должна запрашивать мои отзывы. Никогда. Мы не хотим отправлять данные в отзывах в адрес Microsoft. Для безопасности мы можем выбрать здесь «Базовые сведения». Последняя вкладка здесь — это фоновые приложения. Выберите, какие приложения могут получать данные, отправлять оповещения и обновляться в фоновом режиме. Отключение фоновых приложений может помочь сэкономить энергию. Это создано больше для сохранения энергии. Но и в то же время вы можете использовать это для отключения этих приложений, чтобы они не появлялись и не запрашивали различные сведения, что может вмешиваться в вашу конфиденциальность. Вам стоит отключить здесь все приложения. И это было видео о параметрах конфиденциальности.